А сколько? Не, не надо, не подар, не надо. Если русский, значит, нам уже здесь не интересно, давайте. Короче, вот тачки нас уже ждут. Представляете, то есть они вместо того, чтобы своим клиентам пойти навстречу, которые платили, ну, слушайте, хотят сказать, десятки тысяч долларов, но не десятки, до десяти тысяч долларов мы все платили. И просто вот такая вот ерунда происходит, я не понимаю. Пойдем сейчас вот этого спросим. Здравствуйте, а вы такси, нет? No <реклама> takси. Maybe you can Maybe you can just drop me on the gate. А, yeah, вау. Ah, wow. Короче, он ждет френд, но не может. Кстати, вот заехал, чувак. О, это не таксист, Это не такси. Просто заехал. <пип> Ребята, сегодня дождливо очень у нас. Поэтому пока все по домам с ребятами. Хотя некоторые люди на бассейне все равно сидят, но я думаю, скорее просто ждут, когда закончится дождик, чуть-чуть хотя бы стихнет, чтобы добежать до номера. Слушайте, голос у меня совсем пропал, но чувствую себя хорошо, и это главное. Холодные напитки больше не пью, сегодня целый день чай пью, и вроде бы становится легче. Надеюсь, что завтра полегчает. А сегодня вечером мы идем в Кока Бонго. Кока Бонго – это очень крутой ночной клуб. Как я понимаю, это такая мировая сеть. В... Где я был до этого? В Канкуне, в Мексике тоже там был кока-бонго, но я по какой-то причине не пошел, по-моему, там с другом гулял, и нам что-то некуда было, общались. А сейчас есть время, есть настроение соответствующее, несмотря на то, что голоса нет, а мне он там и не нужен, ребят, там надо танцевать, веселиться, смотреть на представление. И вам я сегодня его покажу совершенно бесплатно, а там оно стоит денег. Но с вас лайк и комментарий. Ребят, поскольку сегодня погода не очень хорошая, видите, все-все-все забито. Ресторанчик забит. Все столы, поэтому типа барные стойки с прекрасным видом. Сидим здесь. Ждем еду. Но ничего, с обеда будет погода нормальная. Не знаю, ребят, я вам показывал, нет здесь. Вот это блюдо у них прям вот, оно супер вкусное. Ничего особенного, просто мясо, крылышки. Прям кусок мяса большой, видите, крылышки и какой-то вкусный, супер вкусный соус кальмара, наверное, и картошка. Всем привет! Время 5 часов 30 минут, раннее утро, еще все спят, хотя не факт, что все спят, потому что просыпаются, некоторые идут быстрее бежать, занимать лежаки. люди. некоторые идут, что их занимать, и есть свободные. Короче, мы сейчас поедем на остров Саона, такая будет экскурсия. Что это за остров? Это остров, и все, больше я ничего не знаю. Ну, ничего не знаю. Короче, поедем, посмотрим на... Ну что, ребят, вчера с вечера с ужина взяли что-то на завтрак, чтобы дотерпеть до обеда. Там-то кормить будут, но будут кормить. Вся эта тема растянется, история растянется на целый день. То есть, мы целый день там будем путешествовать. В общем, вам все будем показывать, естественно. Как без вас. Короче, вот тачки нас уже ждут. Трансфер, сядем и поедем. Короче, вот на таком автобусе нас привезли и сейчас прыгаем, прыгаем на катамаран. В общем, ребят, спустя 30 минут мы куда-то приплыли. Вроде как уже все, конечный пункт. Окей, вода здесь, конечно, супер-супер чистая. По крайней мере, пока. Но мы самые первые приплыли, поэтому так, так и рано вставали. Можно было с обеда вообще, но здесь тогда было бы много народу. Короче, ребят, вот она, вот она эта популярная пальма. Говорят, здесь будет чуть-чуть народу к обеду много, будет даже очередь стоять. Поэтому я очередь первых занимаю. И сейчас мы начнем фоткаться. Начнем фоткаться. А, и через какое-то время мы здесь встречаемся с нашим водилой и уезжаем. Через три часа. Мы самые первые, самые первые сфоткались с этой пальмой. Ну не успехли, ребята, не успех. Уже не зря вставали в 6 или во сколько, в 5-30 утра. Самый-самый первый на острый, самый первый сфоткарный с пальмой. Какая красота! Сейчас пойдем изучать, изучать дальше, смотреть. У нас на самом деле не такая уж и большая, маленькая пальма. Сейчас пойдем гулять. Сказали, можно везде гулять, шастать, ходить. Сказали, что здесь есть много-много разновидностей всяких там животных, насекомых, чего угодно. Там змей 5 видов, еще чего-то там. И все-все-все это безобидное, все это не опасная, главное не заблудиться, главное, потому что связи здесь нет, как тебя искать, непонятно. Чувачок продает всякие безделушки. Нам сказали, что можно скидывать, я не знаю, там в 5-10 в раз они здесь все завышают. Обычно, если они видят белого человека, обязательно это американец, если американец, значит богатый. В общем, примерно такая логика. поэтому они сказали, нам наш экскурсовод-гид сказала, что лучше не разговаривать на английском, ничего не говорить на английском. Либо на русском, либо вообще молчать. Видите, ребят, как несправедливо, правда? Если русский, значит, не то чтобы бедный, но ну, не богатый, короче говоря, да? А вот если белый, то в их понимании это американцы. Если американец, значит, богатый, понятно? Вот так-то работает. А еще, кстати, вот они, видите, меня тоже фотографируют, думаю, то идет какой-то... Они, наверное, тоже думают, абориген идет какой-то, с какой-то штукой снимает, или что это, это, съемка, что у него, кирпич какой-то. А, в туалете он мне сейчас еще скажет деньги, что ли, за туалет, серьезно? А я хочу просто, ребята, плавки, честно говоря, переодеть. Да я их в лесу переодену. Не надо мне никакие деньги платить за туалет. А? Туалет? Да. Можно Туалеты. в туалет, да? Да. Нет, главное плавки переодеть и все. Туалеты. Это туалет, да? Да. А, это туалет, окей. Не, деньги, ребят, не спросил. но что это туалет подсказал? Слушайте, я думаю, что они все равно, эти чувачки, где-то здесь живут, в каких-то будках вот в этих. Потому что нам наш гид сказал, что здесь две рыбацкие деревни, здесь тоже можно остановиться за отдельную плату. Но это, ребята, он, это, это уже другого вида отдых, мы с вами его тоже как-нибудь организуем. Не лакшери, а такой более простой, да. И он мне еще даже может быть более интересен, чем всякие вот эти All Inclusive, всякие вот эти другие штуки. Проснулся где-то в необитаемом лесу, хотя еще какой обитаемый этот остров, куча-куча туристов, куча народа. Вот здесь, видите, там наш бар и наша наша Маша. Маша ее зовут. Машонка. Машонка, да? Смотрите, какой. Какой этот рычаг. Плечо, да? О. Такая вот такое Вот, ребята, преимущество того, что ты как баранов встаешь. Вроде некомфортно, хочется спать. Да ну его к черту, ведь можно и с обеда поехать, да? Но с обеда, конечно, я уверен, не то. Потому что вот сейчас вообще никого. Ты один тусуешься, один с другом, с подругой, с кем хочешь. Вообще можно даже с двумя подругами, если хотите. И все, и ходишь, и вот чисто, все убрано. Ну, ребята, здесь местные убирают. Кайфово ходишь здесь. Вот, вот прям самое то. Фоткаешься на пустынном пляже. Кайф, правда? Кайф. Ох, что еще для счастья надо? С другой стороны, что такое счастье для каждого? Оно, наверное, что-то разное, потому что мне, вы мне часто пишете такие вещи. Вот тебе надо то. Что значит тебе надо? А как вы определили, что мне это надо? И почему мне это надо? Кто, где, где стандарт того, того, что нужно человеку? У каждого все индивидуально. Мне вот я вот как там патриарх или кто сказал, нужно довольствоваться малым. Три квартиры по 100 квадратных метров. Священник должен жить скромно, довольствоваться пятикомнатной квартирой. Нужно уже с Вот с ним я согласен. Вот в этом хотя бы я согласен. Он сколько ананасов. Смотрите, они вырубли внутри, потому что они делали что? Пинаколаду. Нам сейчас она, барышня, объясняла, как правильно делается. Внутри, вну, внутренности ананаса все вырезаются, перемалываются туда, вроде как заливается, потом еще натурального сока ананаса и потом что-то там, я не знаю, ликер, ром, что-то туда еще льют. Ну, короче, есть специальный рецепт. Чисто, да? Брат, брат, чисто, чисто, чисто, чисто, чисто, не, не понимает. хотел похвалить его за работу, чисто, чисто, что тут скажешь, чисто, молодец, ой-ой-ой, ой. -ой, -ой, -ой. все равно, все равно, ребят, ну все равно, как бы там ни было, душа-то по яшоу болит, душа, это, что говорить? Что говорить? Вы просто съездите, ребят, не надо, не надо слова тратить, буквы еще и горло болит сейчас. Просто берем билет Ершов, экскурсию, Можно может дикарями, дикарями приезжаем, останавливаемся гостей. Гостиниц там нет, но квартиры снимаем, там может купить, не надо снимать, там купить, там квартира недорого стоит. Все, и все вопросы сразу отпадут, какие Мальдивы, какие Доминиканы, Таиланда, ничего не интересно, ничего, а. это вообще. Бред какой-то. Короче, если серьезно, то реально. Ребята, кто сюда полетит? Ну, понятно, Доминикан и, и на экскурсии вообще стараемся. Понятно тяжело, понятно, вы вчера пили, понятно, вчера гуляли, танцевали. А зачем же вы сюда еще приезжаете? Но, тем не менее, стараемся, с утра просыпаем. Ну, как-нибудь, как-нибудь надо проснуться все равно. В автобусе поспите, как я. В вот этом катамаране поспите. А приедете, зато самые первые. Я ты и наш братишка, который чисто чисто делает. Все, никого. А я пришел. Сейчас фотку первую сделаю себе. Все, Инстаграм идем и смотрим. Я просто Инстаграм, понимаете, я же туда не просто фотки. Но было бы было бы вообще, было бы очень просто взять фотку загрузить, написал, окей, okay, nice to meet you, see you next time, знаешь. И что дальше? И что дальше? Это получится, как какая-то пафосная телочка из Москвы. А я-то нет, я вам тексты пишу. Все красиво, запятые везде, где надо. Строчку делаю, с красной строки, где необходимо. Так что идем. Ну лайк, что стоит лайк для вас? Лайк, что такое лайк? Чик, и нажал и все. Дизлайк даже там нету, только лайк. Только, только один лайк и все. Джунгли. Джунгли, ребят. Запоминаем джунгли, через недельку будут джунгли тайские. Сравним с вами. Вон они, вон они, туристы, приезжают. Вон один катер, второй, третий. Так что мы молодцы, что первые приехали. Слушайте, ну как, это не то, чтобы не вериться, но смотришь по картинкам в интернете, в ютубе, вот такие красоты. И думаешь, да это невозможно, это нереально. Да и как я туда попаду? Или вот эти вот все остаться в живых, и там и другие, другие, другие передачи телевизионные, помните? Да нет, да это нереально. Ну как нереально, ну вот они, аборигены. Вот они все, пальмы, вот он необитаемый остров, Карибское море, понимаете, вот, пожалуйста, все, все, все доступно, ребят, так что даже мечтать не нужно, просто планируйте, спланируйте, осуществите, спланируйте, осуществите, все реально, все возможно, верьте в себя, хорошо, и все получится у нас с вами. Ребят, я ежа нашел, вот, смотрите, это у него, сами понимаете, что надо к сторону лица не направлять, вот так. Короче, ребят, я что придумал? Смотрите, там есть местные разводилы, которая за всякие камни 20 баксов просит. 40 баксов. Я сейчас свои камни ему буду толкать. Но сейчас я еще третий найду, чтобы у меня была палитра выбора. Бразер, бразер, 20 доллар. 20 доллар. 15 долларов, 10 долларов, 10 долларов, only 10 долларов, 10 долларов, не? Поэтому бразору предложу. Твони доллар, брат. Тонни. Не, не надо, не 15 доллар. 10 доллар. $8 доллар. 8. только 8. Окей, мы можем change. We can change. Change. Can change. This is my recorder. 5 доллар. 5 доллар, брат. Не хочет. Ладно. Может быть, нет, им не надо точно. Five. Five. Ого, oh золото что ли? Ничего себе. На Серьезно? На ногу. На ногу? Да. Это девочкам надо. Ну ладно, подарок, вот продашь русским туристам. Продашь, 4 доллара можешь отдать. Два вернешь. Да. Ну а что, ребят, ну 10 долларов, ну и ладно, ну что делать, ну что делать? Ну не мы такие, ребят, ну всем надо заработать, правильно? Ну пускай зарабатывают, ну что? Ребята, вот пару часов прошло, видите, уже очередь на Пальму. Стоят люди, ждут, ждут своей очереди. Красота, народу прям прибавилось конкретно. Видите, весело, музыка орет, кафешки открываются всякие, коктейльчики он взяли. Красота. Ребята, какой-то заброшенный пляж, непонятно, дикий. Видите, раньше какие-то кафе, здесь жизнь кипела, по всей видимости. Вон там то ли душевые, то ли туалеты, какие-то бары, рестораны. И все это сейчас закрыто. Вон там какой-то ресторанчик был заброшенный. Там дальше тоже уже никого нет. Лежаки какие-то старые, поврежденные. Это что за лодка? Ее выбросило на берег. Стоит никому не нужно. Блин, какая красота. Удивительно, правда? Кайф. А нет, вон какой-то одинокий голубь, хайбро. Это, кстати, заповедная зона, вот этот остров. И отсюда, как бы по закону ты ничего вывести не имеешь права. Кстати, от падения кокосов с деревьев, ну, собственно, и с палем, умирает по статистике больше людей, чем от нападения акул, ну или еще каких-то там хищных хищных рыбок млекопитающих. Ребят, ну что, ну что, мы нагулялись, вот сейчас толпа народу прилетает, а мы погнали дальше нам уже здесь неинтересно. давайте вы здесь тусите, а мы, извините, нам надо дальше на обед, а после обеда еще каким-то звездочкам, еще какой-то с рыбками поплавать с собаками поплавать, я не знаю, водными, ну в общем, сейчас посмотрим, что там будет да. В общем, приехали на обед, походу у нее где-то здесь, вот она, вот, наверное, вот эта кафешка. Сейчас наша наша Маша, главное, уточнит все и позовет на кал. Короче, вот так эта тема вся выглядит. Салатики, малатики, картошка, мясо. Вот наша Маша. В общем, все здесь, все здесь, не переживайте. Смотрите, вот сейчас мы выезжаем, куча друзей у меня, куча детей, в общем, и деваться некуда, то есть ты не можешь взять и пойти пешком туда, чтобы там на Uber сесть, а Uber цену я вам просто сейчас покажу, вот смотрите, вот эта цена на Uber, 537 местных DOP, ну, в общем, вы поняли, местная валюта, до аэропорта, это 10 долларов, это вообще нет ничего, знаете, сколько они берут? Они берут 25... 30, 35, ну сейчас я вам скажу, как мы их вызовем Потому что деваться, блин, некуда, понимаете? Деваться некуда, мне надо сейчас друзей проводить Ну, сумки, дети, все вот это вот Все собрать, я то поеду дальше путешествовать А мои друзья улетают просто я не могу насколько это насколько это беспредел просто на ровном месте тебя разводят ты это видишь ты это понимаешь одеваться не я друзьям говорю давайте я ваши сумки дотащу наружу просто принципиально не хочу им платить друзья говорят, черт всем заплатим уже хватит ну О, жесть ребят поэтому прошу вас пожалуйста вот ссылка в описании на их инстаграм на инстаграм особо не делаем ставки потому что понятное дело что они там все удалят что надо ставки делаем и на google и ставки мы делаем ну, на то, что вы мне, может, еще порекомендуете. Какие еще есть варианты? Куда еще можно писать? Где, как можно еще им рейтинг обрушить до такой степени, чтобы они увидели это видео, посмотрели, приняли какие-то... Меры хотя бы в отношении вон того охранника, помните, который кулаком на меня прям махал, замахивался Ну это же беспредел, пятизвездочный отель, здесь такие цены, такие деньги, просто миллиарды, миллиарды, миллионов долларов Ну вот это все стоит, комплекс целый, и какие-то идиоты работают, так быть не может, правильно? Поэтому я убежден, что если какой-то минимальский там руководитель какой-нибудь увидит то, что здесь произошло, я убежден, что он всю вообще охрану может поменять, вообще вполне возможно. Но для этого нам с вами нужно постараться, и я вас к этому призываю. Давайте постараемся. А сколько? Где аэропорт. Это только 35 рублей. 35? Но они сказали 30 на ресепшн. Они сказали 30? Да, на ресепшн. Они Короче, ребят, друзей проводил, вот он снова аэропорт, и я еду уже в другой отель. Вот, вообще никаких нет проблем. И, ребят, не вызывайте никакой трансфер, ничего вам не нужно абсолютно. Вот есть Uber, выходите, Wi-Fi здесь ловите и вызывайте Uber. Не надо этим дармоедом просто ни за что платить в 2-3 раза больше. Кстати, тот чувак, вы слышали, да, 30 баксов взял, 10 стоит Uber, а он 30, хотя он 35 вообще хотел. Я говорю, так на ресепшене сказали 30, а, ну да, окей, окей.